Hello, world! Если ты начинающий программист, во всем сразу разобраться сложно. Как говорил мой сенсей, главное умение программиста — гуглить. Тут тебе на помощь приду я со своими заметками. Гугли любую свою проблему с припиской «Бухарцев студио». И если у меня об этом есть видео, твоя проблема решена. Смотри «Заметки программиста» и программируй как профи.